Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Сегодня мы вновь вместе и вновь отмечаем праздник День народного единства. Этот праздник неразрывно связан с судьбой России и каждого ее гражданина. Своими корнями он уходит в тысячелетнюю историю нашей государственности. И, конечно, это наш общий праздник – с нашими соотечественниками из-за рубежа. Я от души поздравляю всех вас с этим знаменательным событием. Рад видеть на нашем торжестве и участников, прошедшей вчера в Москве первой ассамблеи русского мира. Ваша встреча еще раз показала, насколько широк и разнообразен многомиллионный русский мир, какой у него огромный творческий и созидательный потенциал. Вы хорошо знаете, чтобы помочь раскрыть этот потенциал, был создан и одноименный фонд. Он призван помогать организациям соотечественников поддерживать и продвигать русский язык и культуру народов России в мире. Дорогие друзья, в историческом календаре 4 ноября ⁇ это дата, которая занимает особое место. Тогда в далеком 1612 году здесь, под стенами Кремля, была одержана не только победа над иноземными захватчиками. Благодаря единению многонационального народа России был положен предел многолетней смути и внутренним распрям. Именно сплочение всего российского общества, его высокая ответственность за судьбу страны позволили тогда отстоять независимость и возродить российскую государственность. Были созданы условия для строительства, создания огромной великой державы от Балтики до Тихого океана. Без сомнения, на протяжении многих веков силу и мощь нашего народа питали подлинно гражданские патриотические устремления. Они служили неприходящими духовными ценностями, которые передаются у нас из поколения в поколение верности хранят и российские соотечественники за рубежом, которых объединяет не только чувство сопричастности к исторической родине, но и искреннее желание содействовать сегодня ее благополучию и процветанию. И отрадность, что теперь у них появились новые возможности для расширения и укрепления связей с Россией. Современная Россия сильна не только своими новыми экономическими успехами, не только растущим влиянием в мировых делах, она была и остается сильной благодаря народному единству. И, конечно, благодаря огромному интеллектуальному и творческому потенциалу наших людей. Людей талантливых, квалифицированных, искренне желающих принести пользу своему народу. Это лучший мост в успешное будущее России. Возрождение и укрепление исторической роли нашей страны. Хотел бы сегодня в этот знаменательный день вручить памятные медали Пушкина нашим зарубежным друзьям. Многое делающим для популяризации русского языка, для сохранения российского исторического и духовного наследия. И, конечно, для укрепления научных, образовательных контактов между странами, народами, между людьми. Позвольте от всей души поздравить и поблагодарить наших лауреатов за их уникальный вклад в культурную дипломатию и пожелать им дальнейших успехов. Еще раз поздравляю вас всех с общенациональным праздником, Днем народного единства. Спасибо большое за внимание.